который подготовлен. Я хочу поприветствовать президента Республики Молдова господина Дадона, который только что присоединился к нам, и еще хочу приветствовать почетного председателя. Евразийского экономического союза Нурсултана Абещевица Назарбаева. Очень рады вас сегодня видеть здесь. Нурсултана Обещ... Нур Абещевица Назарбаева. Очень рады вас сегодня видеть здесь. Нурсултан Абещевич. И э, э, давайте э, начнем процедуру подписания документов. Николай А, да. И еще слово предоставляется а президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Нет? Да? Нет, спасибо большое. Все, подписка. Уважаемые друзья, председательство переходит к Беларуси. Я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии.